Приветствую вас на очередном нашем видео от интернет-магазина Maximus Sport и компании BMC Sport. И сегодня мы рассматриваем боксерские лапы фирмы Adidas, которые называются Focus Mid Long, то есть ну, длинные тренировочные боксерские лапы. Лапы поставляются опять-таки в их постоянной оригинальной упаковке квадратной. Достаточно она объемная и прочная, что не позволяет им поцарапаться там, при какой-то перевозке или как-то их зацепить или повредить. Рассмотрим сами же лапы. Данные лапы представляют собой удлиненную лапу, которая закрывает немного предплечье когда вы одеваете ее на руку то она закрывает немного предплечья видно да лапа очень удобно сидит на руке внутри лапы имеется специальная полусфера так сказать которая удобно ложится на саму ладонь, что позволяет удобнее придерживать саму лапу и хорошо регулировать когда вы работаете с вашим оппонентом или же тренируете кого-то, то есть достаточно удобно. Также на самом предплечье тоже имеется выпуклость для того, чтобы удобнее ложилась сама лапа на руку и не было повреждений вашему запястью, когда наносят удары. Бывают э, наносят сильные удары по лапам. Поэтому это очень важный момент, чтобы были такие тоже полусферы на ладони и на, на запястье. Фиксируется лапа липучкой на запястье с металлическим креплением, что достаточно очень удобно и прочно. Вверху, в верхней части имеется система климакул. Это специальная сетка, которая позволяет более доступно поступать воздуху к вашей руке, чтобы лучше вентилировалась рука во время тренировки. Лапа выполнена полностью в черном цвете с логотипом фирменным Adidas и тремя полосками вдоль всей ладони. Также хочу сказать, она выполнена из комбинированных материалов. К примеру, ударная часть выполнена из кожзама, а Часть, на которую ложится ладонь, она выполнена из специального материала с открытыми порами, который хорошо впитывает пот. Потому что, как вы знаете, ладонь очень сильно потеет даже у тех, кто держит лапа, когда тренирует людей. Поэтому я считаю, что это очень удобно и практично. Я думаю, что оно будет быстро высыхать и не, не будет никакого дискомфорта. И, соответственно, лапа не будет скользить по руке. Не будет позволять вашей руке выскальзывать с самой лапы. Вот. Внутри используется специальный пенный материал, как в стандартных лапах. Мое мнение, что э, цена качества доступна, красиво и практично. С вами был Maximus Sport интернет-магазин. Меня зовут Валентин. Если вам нравятся наши видеообзоры, ставьте лайки. Если нет, тоже пишите свои комментарии, оставляйте свое мнение. Звоните, консультируйтесь. Всего доброго. До свидания.